Всем привет! С вами Маш Смолот, и сегодня мы будем делать картину в стиле Стрингард, но не моей обычной технике реализме, а попарт. Я надеюсь, вы все узнали певицу Земфиру. И я уже сделала фон, взяла фанеру 12 мм, как обычно, покрыла сначала ее синим. Потом немножко побаловалась с серебряной краской баллончики и такой цвет морской волны. Поэтому получилось вот такое. Мне захотелось сделать что-то воздушное, а не просто покрашенный фон. Вот. Потом я сделала макет, собственно, распечатала один к одному и забила гвозди по контуру. А у нас тут присутствуют всего лишь три цвета то есть такой сероватый этот рисунок сейчас не цветной но вообще в принципе будут оттенки вот. я буду использовать вместо вот этого серого вот такой вот розовато-серо-бурмалиновый волосы и кофта будут такого цвета плюс добавлением черного ну и соответственно вот эти вот тени мне нужно оттенить, я взяла вот такой вот серый. Посмотрим. Я на самом деле не очень уверена в этих цветах, но я сначала попробую, а потом, если мне понравится, я продолжу. Если не понравится, значит сделаю замену цвета. В этом нет проблем. Ну вот, пожалуй, все. Будем заполнять потихоньку. Делаю я картину в стиле попарта первый раз. Собственно, как получится. Поехали! Так, ну что, друзья, хотела вам показать прогресс. Не стала я снимать полностью все, что я делаю, потому что... Ну и так интуитивно понятно, что сначала мы забиваем самый дальний фон, соответственно, самый светлый. Вот, что хочу сказать по наблюдениям. Так как я делаю этот портрет первый раз, а именно эту технику, что могу сказать? Однозначно нужно брать больше размер фанеры. А делать меньшую детализацию потому что вот в этих местах все это очень муторно и нудно проделывать и еще я бы хотела взять нить толще, потому что забив... забивать вот это вот все поле очень долго получается, если брать тонкую нить, конечно, это все аккуратнее и вот в эти места не залезешь толстой ниткой ну, в общем, есть над чем подумать, надо как-то это все дело улучшать вот, ну а пока поехали дальше. ну что положила я второй слой серый уже картинка стала проявляться появился такой объем в принципе я довольна результатом вот остался последний черный сейчас уже не буду снимать как я наматываю черный и Подключусь, когда уже будет все готово. Что ж, вот я и закончила. Мотала черный черной ниткой фон. И также добавила еще темно-синий. Что я могу сказать? Нифига не легче по пар делать, чем светотенюй в реализме, как я привыкла потому что заполнять полости достаточно сложной тонкой ниткой, но если брать толстую, то как-то выглядит это дешево, что ли, или некрасиво, и сразу видно направление нити. А так э, выглядит красиво, цельно, и все равно даже по партии объем мне получилось выделить. Я портретом довольна, несмотря на то, что я обычно не люблю то, что у меня получается. Точнее, не то, что не люблю, а я чем-то всегда остаюсь недовольна. А здесь я, пожалуй, довольна всем. По сложности, наверное, но ну, уступает разве что совсем чуть-чуть, чем портреты в реализме. Вот и все. Как-то так. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, мне приятно. Всего доброго.